Меня зовут Наталья Лось. И я закончила факультет журналистики в университете. Это было очень давно. Потом в Минске открылась мастерская мультипликационных фильмов. Мне очень захотелось там работать. И я закончила еще один институт центрально-художественной режиссуру. Работала 25 лет на киностудии фильма, Была мультипликатором, делала декорации, шила кукол, водила их сценарии, так создала пять авторских фильмов, где я являюсь сценаристом и мультипликатором, и режиссером, хотя участвовала и в других фильмах. И вот, хотя мои фильмы все были для детей, вот на старости лет я решила для взрослых написать книгу. Здесь собралась информация о всей моей жизни, там характеры моих друзей, моих знакомых. Это информация, кроме... Сюжета должна быть интересна тем людям, которые познают мир. Главная цель в книге – отдавай. Отдавай – тогда получишь во много, во много раз больше. Мне хотелось бы просто напомнить о том, что иногда мы бежим за какими-то призрачными целями. Деньги, там, машину хочу купить, дом дорогой. Но... Потом оказывается, что не это самое главное, когда всего этого достигаешь. Нужно чувствовать себя нужным кому-то, чтобы тебя любили, и чтобы ты умел любить. Потому что любить – это очень большая работа над собой. Я хочу пожелать всем участникам проекта в регистре удачи. И себе хочу пожелать удачи. Всего доброго вам. Я желаю вам творческих успехов. Пусть они сбудутся, пусть они будут интересны другим.